Хорошие сценаристы, которые работают в Голливуде, каждый из них, так или иначе, ну не каждый, большинство из них написали потом книги, как они рассказывают истории. И у каждого практически есть схема, как рассказать историю так, чтобы она зацепила. Кейс зацепляет не всегда. Иногда кейс выглядит просто как, ну, такая лобовая рекламка. Как было, как стало. Чтобы он зацепил, чтобы человеку интересно было слушать, желательно попробовать историю построить в по определенной схеме. И тогда она точно зацепит аудиторию. Наша задача зацепить. Как это сделать? Какие элементы есть у любой истории? Схем много. Я для себя какую-то суммировал общую, и она мне больше всего нравится. Я знаю, что она действительно работает. В истории есть всегда герой. Герой – то действующее лицо, я, кто-то другой, который будет сейчас ключевым в этой истории. Для того, чтобы нам вместе, наверное, было проще разбираться, давайте возьмем какой-нибудь... Я люблю этот забавный эпизод, забавную историю, но по ней очень хорошо следить, как на самом деле это работает. Крокодил Гена и Чебурашка. Все помнят эту историю? Прекрасно. Главный герой есть. Помните, когда они подружились и стали строить домик дружбы? Помните, я надеюсь, да? Так вот, два героя, Крокодил Гена и Чебурашка. У героя в начале есть желание, но это желание может быть осознанным, а может быть неосознанным. У Крокодила Гена и Чебурашки какое было желание изначально? Какое? Нет, построить домик дружбы, а это уже потом появилось. А в начале желание было просто подружиться, да, найти друга себе. И у того и у другого было такое желание. Вот у нас два героя с похожими желаниями. Потом в жизни героя наступает кризис. Правильнее, наверное, это назвать переломный момент, потому что у нас кризис ассоциируется с каким-то негативом, но вот почему мне больше нравится слово кризис? Какой-то переломный момент. В их истории переломный момент какой произошел? Что случилось? Они нашли друг друга. Крокодил, Гена, Чебурашка встретились. И вот в этот кризис, переломный момент, они поняли, что у них есть цель. И эта цель не просто я себе уже друга нашел, но мне мало. Я хочу, чтобы все вокруг подружились. И для этого вот тут правильно решили построить домик дружбы. У них появилась конкретная цель. Но на пути к этой цели возникает конфликт. Какой у нас конфликт был в этой истории? Кто там им мешал? Старуха Шипокляк мешала. И конфликт преодолен. Итог какой? Итог. Домик дружбы мы построили. Что из этого главное? Какой главный элемент? Без чего история не может существовать? Любая, вообще любое выступление не может без этого существовать. Ну, без героя можно просто образ нарисовать, такой общий, в принципе. Не, на самом деле, конечно, все это важно. Но ключевой момент любой истории – это вот здесь. Почему здесь? Потому что если нет конфликта, то это реклама называется. Ну, даже в рекламе часто есть конфликт для этого. Проблема – решения. Конфликт – это основа любой истории. У нас было написано в учебниках по белорусской литературе, русской литературе, зарубежной литературе, какой угодно. И было написано, что основа любого художественного произведения – это конфликт. Поэтому конфликт должен быть. Но зачем мне желание, кризис, цель тогда в этой ситуации? Для того, чтобы люди в конфликт поверили. Если всего этого не будет, если просто герой, конфликт, итог, то не будет ощущения, что это действительно значимая проблема была для главного героя. Если я просто расскажу, что э, крокодил Гена с Чебурашкой решили построить домик дружбы, но стариха, старуха им мешала, они ее победили, тогда непонятно, что они так переживали по поводу этого домика дружбы. Да, для того, чтобы я поверил в этот конфликт, мне нужно вначале увидеть одинокого крокодила, который сидит и пьет из красного чайника, Некие напитки, никто не знает, какие напитки, и курить сигар... трубку. Мне нужно увидеть в ящике этого чебураху. Потом мне нужно, чтобы они встретились и вроде как подружились, но поняли, что смотри, там в городе, как много одиноких людей. И тогда я верю, что вот этот конфликт со старухой Шапокляка это действительно такой значимый для них. И они будут до последнего сражаться за то, чтобы домик дружбы построить. И в принципе любая история, хорошая история в эту схему укладывается. И постараться это сделать, Но ну, я всегда советую, постарайтесь. Иногда бывает истории, ну, попроще, там, он пришел, она ушла и не сложилась. Но даже такую историю, если попробовать разложить по этой схеме, она становится более живой, более интересной, цепляющей с самого начала. Вот в такой кейс на самом деле верится. Поэтому наша задача взять ту историю, которая в нашей реальной жизни произошла, и попытаться ее по этим пунктам разложить. И много из примеров, я в интернете много читаю, смотрю, как люди истории какие-то излагают, получаются эти истории или не получаются. Один из примеров неудачных. Курсы, не буду говорить курсы, какие, ну бизнес, какие-то бизнес-курсы, неважно. Пишут «История успеха нашего героя», то есть вроде как история успеха. Но дальше вот просто я кратенько рассказываю, а вы смотрите, совпадает по пунктам или не совпадает. Я жил в Мариной Горке, у меня был бизнес, и я решил дополнительно открыть тренажерный зал. Я записался на курсы, курсы прошел успешно, и теперь я надеюсь, что очень скоро открою тренажерный зал. Конфликты. Нету ключевого конфликта, желание непонятно, почему он решил открыть тренажерный зал, желание должно быть визуализировано, да? я должен увидеть человека, что вдруг тренажерный зал, более того, каким он бизнесом занимался, тоже уж важно. У меня был некий бизнес, я почему-то вдруг решил открыть тренажерный зал. Единственное, что есть, это кризис. Я пришел на курс. Дальше оно ну, пришел и пришел, отучился, все прекрасно. Нет истории успеха, потому что в ней нет конфликта. Абсолютно. Другой пример, тоже история успеха на про бизнес. Эта статья была руководитель сервиса, клинингового сервиса, клининговой службы. И вот она рассказывает, герой, да, герой есть руководитель. Дальше рассказывает. Я работал заместителем директора по маркетингу в большой компании. Каждый день приходила на работу, и все было вроде прекрасно – маркетинг, интересная сфера, интересная задача, но со временем понимаю, что вот каждый день прихожу и пр перестаю получать удовольствие от работы. И вот я когда сижу в офисе и понимаю, что интересно, а через 40 лет? 50 лет, будет то же самое, каждое утро я просыпаюсь по будильнику с мокрой головой, сажусь в машине, по дороге голова высыхает и все равно опаздываю на работе, встречаю своего шефа, он мне, я понял, что вот в этом потоке я больше так жить не хочу. Это, что мы описали? Это мы описали желание. И кризис, да, я желание что-то поменять, да, вроде нравится, но не нравится. И вот кризис, я вижу себя в этой сценке и понимаю, что вот в этом одинаково. вам порядке я жить больше не хочу и возникает цель когда я это увидела себя я я хочу что-то поменять и в тот самый момент вот кстати тут сразу и кризис. И в тот самый момент я уволилась с работы это не не, нет у нас ну, смотрите у нас вот кризис кризис увидела и сразу уволилась да и у меня появилась цель какая найти то где я буду себя ощущать полноценно где я буду получать удовольствие от своей работы вот у меня возникла цель Тут кризис, я себя увидела, ну и сразу уволилась, как два в одном у нас получилось. Цель найти себя в чем-то новом, и опять-таки здесь. Конфликт в чем? Как себя найти? И дальше начинается история, что я долго смотрела, искала, выбирала и ничего не откликалось. а потом э, сижу как-то, ну и там конфликт развивается, да, что вот поиск, человек это показывает, просто не будем сейчас углубляться. Но наступает момент, когда где-то по, э, в, в газете, по-моему, если не ошибаюсь, в газете, а нет, в интернете, листаю интернет и вижу статью про то, как э, где-то в России построили клининговую компанию по принципу Uber. Заходишь на сайт, указываешь количество комнат, что нужно сделать, и тебе хобана сразу цена. То есть не надо потом призвать к себе, согласовывать долго, цена по итогу, все очень просто и понятно. И в этот момент я решила, что я хочу такой сервис сделать в Беларуси. Ну и потом итог, что этот сервис есть. Можно, но там на самом деле конфликтов было потом еще много в тексте, он поэтому очень интересный, потому что конфликт. Мы решили назвать свою компанию если я не ошибаюсь, Клини, да, Клини. Но потом оказалось, что все клининговые компании называются Клини. Мы решили выбрать логотип какого цвета? Розовый. Розовый это сейчас у них. А изначально, раз Клини, то какого рода? Ну либо белый, либо синий. Синий, ну синенькая водичка, синий цвет. И потом оказалось, что все синие. И вот как раз потом, как конфликт разрешился, мы сделали розовый логотип. И он единственный розовый в этой сфере. Отличается от всех остальных. И название поменяли для того, чтобы тоже отличаться от остальных конкурентов. Итог. Я прихожу на работу, я получаю удовольствие. Я снова, несмотря на то, что совсем другая сфера. да, тот Сам директор по маркетингу, а тут вроде как служба уборки. А Текст заканчивался, кстати, очень хороший. Текст был и текст заканчивался фразой, что... В детстве нас руг... пугали, да, что если ничего не сложится, пойдешь в уборщики. Mm -hmm. Так вот, я уборщица, и у меня все очень хорошо, и дай бог каждому так зарабатывать, да. Почему нет? Хорошая концовка, и главное, что итог виден, да, вот, вот то желание, которое изначально меня не устраивало, да, изначально меня не устраивала работа. Потом произошел кризис, когда я решила, что я хочу найти работу, да, я поняла, какую работу хочу найти. Долго искала, и не все сразу в ней удалось, удавалось, но итог, я получила то, что хотела. И в принципе, так можно раскладывать любую историю. И я не скажу, что нужно любую, прямо вот каждый вот, если не получается желание, то все выбрасываю, нет. Но если я делаю так, то шанс, что история зацепит гораздо выше. Поэтому я всегда призываю попробовать, я не скажу, что опять-таки схема есть стопроцентная. Но во всех случаях, когда я работал с людьми и мы пробовали кейс сделать живее, оно получалось. Айтишные, мне там айтишники спорили, ну как, ну у нас же сложный кейс, у нас куча там технической информации, а тут какая-то лирика, какое-то желание, все равно мы рисуем через клиента, приходит клиент, у него одно желание, потом на самом деле мы с ним общаемся, оказывается, что у него совсем другая цель, мы с ним долго спорим, но итог мы его убедили. И вывод из всей этой истории, которую аудитория слышит, что это классная компания, которая не просто сказали красную кнопку посреди экрана, мы сделали красную кнопку посреди экрана, а которая оценивает, анализирует и делает гораздо больше. Просто потому, что история была разложена по схеме, и она сразу так построилась. Поэтому такой, к такому выводу привела.